Скажите, какие практики можно делать беременным беременная женщина должна знать что все 9 месяцев 9 месяцев вынашивания ребенка фактически обозначают 90 лет жизни человека таким образом если на четвертый месяц она начинает психовать то у ребенка в 40 лет начнутся плохие ситуации в его жизни но вы же хотите радости и счастья для вашего ребенка наполните все 9 месяцев старайтесь максимально наполнить ваши события и ваши чувства вот этой невероятной красивой энергии старайтесь много радоваться смотрите красивые рассматривайте там красивую живопись допустим слушайте прекрасную музыку влюбляйтесь пусть у вас будет влюбленное настроение радостное настроение теплое проявляйте любовь заботу к мужу пусть у вас это вот все будет дело в том что это создаст жизнь этому ребенку если 9 месяцев находиться в состоянии эйфории части и радости вот такой вот состояние любви, трогательных отношений, видеть все прекрасное, то ребенок, который будет рожден, будет очень счастливым. Все 90 лет его жизни он будет накапливать и создавать и ощущать бесконечную, тотальную радость. И это в силах вас, как матери, которая строит прямо сегодня или ткет для него его 90-летний период его жизни. Сделайте так, чтобы ваш, жизнь вашего ребенка-счастливая жизнь вашего ребенка исключительно находится сейчас в ваших руках.